Привет, мои дорогие! Вторая часть вебинара про архетипы «Путь от шаблона идеальной женщины к себе настоящей». Вчера мы говорили о том, что такое архетипы, для чего они нужны и почему в персональном брендинге используют именно архетипы. Архетипы – это сложившиеся психологические характеристики, и они объединены в 12 архетипов. И у каждого из нас наша личность имеет структуру личности и в основе у нас, в ядро наше, это какие-то из этих 12 будут 2-3 самых, таких самых, самых более развитых архетипа в нашей личности. Это несущая стена в нашей психике. Они у нас стоят на президиуме личности. В этом наша сила, в этом наши таланты, в этом наша мощь и, естественно, мы на них в жизни должны делать основные акценты. Есть архетипы среднего круга, которые мы иногда используем в жизни, но это не самые наши сильные стороны. Есть архетипы дальнего круга, которые... Опять я машу руками. Которые у нас практически... Архетипы дальнего круга, они практически отсутствуют в зависимости от того, сколько баллов будет в них. Они могут быть либо очень слабо развиты, либо вообще их практически нету. Это значит, что не надо от себя требовать того, чего в вас нет. Вас эта природа не заложена как в личность. Развивайте свои самые сильные стороны и ваш успех... В реализации, в деле вашем, в карьере он будет идти через сильные архетипы. Реализация в личной жизни начнёт всё складываться через те архетипы, если вы будете себя позиционировать как женщина, через те архетипы, которые у вас сильные, самые сильные. И разбирая архетипы, я говорю про каждый архетип. Если у вас он сильный, то что тогда, что делать? И если у вас этот архетип слабо развитый, то что тогда вам тоже делать? И про то, как при наличии каждого архетипа именно в вас, вот на президиуме личности, если у вас есть этот архетип, то как через него проявлять свою женственность. Почему архетипы, почему я про них рассказываю? Дело в том, что вообще все мои тренинги и предыдущий тренинг Magic коллеги и сейчас девушка на миллион, они основаны на том, что... Прежде чем идти в отношения с мужчинами, с людьми, с миром, нужно сначала прийти в хорошие отношения с самими собой, правильно себя транслировать миру. И внутри тренинга мы первое, с чего начинаем, мы разбираемся со своим подсознанием, с тем, что у нас здесь в голове. Мы составляем картину своей личности, прорабатываем слабые стороны, прорабатываем теневые стороны, прорабатываем травмы психологические, повышаем самооценку до высокой устойчивой самооценки составляем персональный бренд для личной жизни, правильно вас упаковываем э, по всем пунктам, как должен персональный бренд строиться. Мы это все делаем, упаковываем вас для личной жизни, для соцсетей, для сайтов знакомств, для того, как вы вообще, в принципе, ведь вы уже не только в онлайне находитесь, вы еще и в офлайне, в реальной жизни. И в реальной жизни вы тоже научитесь себя транслировать через свои сильные архетипы. И тогда уже, когда вы начнете себя транслировать через сильные архетипы и забьете уже на то, что слабых архетипов у вас ну нету этого в вашей личности, и ладно, вот тогда вам уже перестанут говорить, что вы какая-то не такая, вы такая, вы такая, какой вы должны быть, и развиваться мы с вами будем в ваших сильных архетипах, в том, какая ваша природа. И на прошлом вебинаре мы поговорили про четыре архетипа – славная малая или простая девчонка, любовник-эстет, шут-артист и родитель. И следующий архетип у нас называется «Творец». Такой сильный, очень мощный архетип. И это люди творческие. Но у нас есть два типа творческих людей. Это есть шут-артист. Но это люди такие веселые, позитивные, зажигательные. У них нет цели создать что-то великое. У них нет такого, что нужно креативить именно какой-то большой проект. Нет, они здесь сейчас. Шут-артисты, они сейминутные в своей креативности Каждой секундочке. А творец это такой режиссер своей жизни или своих проектов для тех, у кого сильный творец, вам нельзя не реализовываться в социуме. Если вы не будете в социуме, то это должно быть дома, какой-то проект, например, семейный, придумывать. Вы строите дома, вы занимаетесь придумыванием всего, что есть в доме, вот этого всего дизайна и так далее, да? Но куда-то вот это ваша созидательная, огромная, мощная составляющая вашу, вашей личности, вам нужно куда-то реализовывать, потому что ну, иначе вы, вы не сможете, вы будете затухать вы будете себя чувствовать таким непризнанным гением. А это очень, очень такая, это как раз теневая сторона Творца. Если у вас есть какой-то архетип, его нужно реализовывать, реализовывать в плюс. Если вы его не будете реализовывать в плюс, он будет у вас как э, нарыв, как гнойник прорываться и уже в минус идти. И вы будете себя чувствовать несчастный Как мы определяем, да, какие архетипы у нас? Есть специальные тесты, которые мы с вами проходим. Мы это делаем и в курсе «Девушка на миллион». Это может делать на личной консультации ко мне девушки обращаются за личной консультацией на разбор личности и прописываем как персональный бренд уже лично не просто я объясняю как нужно сделать а лично уже за ручку веду человека если человек не реализует вот эту свою сильную составляющую, то будут реализовываться минусы. Да? Это как раз непризнанный гений, много идей, фантазий, но не реализация, да, то есть человек сидит в болоте и фантазирует. Поэтому это люди такие, им нужно действовать, реализовывать свой огромнейший потенциал. И девчонки, которые с таким сильным архетипом творца, они но они не могут сидеть дома, это не их вообще, и поэтому, если вам, девчонки, у кого творец сильный, вам говорят, что ты должна быть э, такая, свое мнение засунь подальше, как творец может мнение засунуть подальше. Творец это как Бог, понимаете? Творец не может засунуть свое мнение подальше, он может создавать и творить, он может свое нутро, свою суть, наоборот, реализовывать во что-то новое. И поэтому ваше предназначение тогда как раз наоборот, свое слово реализовывать, свои мысли реализовывать, свои идеи реализовывать это предназначение Творца. Следующий архетип. Правитель. вот здесь многие девчонки напарываются просто особенно те которые много в женских тренингах где-то участвовали а ведь э, вы если на меня подписаны давно ну во всяком случае вот сейчас последние посты я очень сильно эту тему акцентрирую на ней да что раньше была такая тема что женщина не может быть солнечной она должна быть лунная только она должна быть витическая она должна быть э, как настенькая сказка ски-морозка, какая еще там, ну, в общем, должна быть такая вся, а, вот такая вот вся, а, девчонки, ничего не должна. Вот эти тренинги, которые говорят, что ты только такой должна быть, они рушат вашу психику, девочки, и поэтому когда вы читаете какую-то книгу, когда слушаете какого-то тренера, включайте мозги свои, анализируйте вообще, что вам сейчас говорят. И если вам говорят про то, что «ты должна какой-то быть», то быть ты ничего не должна». Ты должна быть собой, когда ты будешь собой, ты будешь счастливой, ты будешь наполненной энергией, ну и соответственно у тебя все будет получаться. И следующий архетип – мой любимый правитель. Вот за него я столько получала по шапке в кавычках на женских тренингах, <laughs> как раз потому, что у меня архетип правителя – это очень сильно развитый архетип. У женщины, в зависимости от того, какие еще дополнительные архетипы, он может по-разному реализовываться. Да? и Правитель, но ну, если в женскую форму перевести, это может быть либо хозяйка, но не хозяюшка. Вот есть у нас архетип родитель, мы на прошлом эфире разбирали: родитель архетип это такая хозяюшка, заботливая. А правитель, женщина-хозяйка это та, которая Екатерина Великая такая, да? которая берет под свою ответственность какие-то проекты, семья это ее тоже проект, это королева. Это про стабильность, то есть правитель хочет власти. Самая главная потребность правителя – это власть. И поэтому, девочки, почему я говорю, что важно понимать свой архетип, и важно понимать, мы будем прям разбирать, я вам буду давать вот эту а, разбор каждого архетипа подробненько, прям. И у правителя власть самое главное. Эти девочки, которые прописывают себе какие-то желания там и так далее, и почему-то они не реализуются. Да потому что если в этом желании вашем не будет реализовываться ваша самая важная потребность, то желание не будет реализовываться, цель не будет реализовываться. Потому что Ваша самая, если у вас правитель, то ваша самая большая потребность – это власть. Деньги вам нужны для того, чтобы была власть. Мужчина вам нужен для того, чтобы увеличить свою власть. И тут женщина убирает либо слабого мужчину, над которым у нее будет власть, либо еще более сильного мужчину, который усилит ее власть. Здесь женщине нужно быть аккуратненько, да, свою вот эту властность применять, собственничество, свое применять не на мужчину, а на территорию, либо на свое дело. Да, чтобы там сильно мужчину не крутить. Но это в любом случае женщина, которая женщина-королева, женщина-хозяйка, женщина, которая правительница по природе своей. И когда вам говорят, что нельзя быть такой девочки, вы понимаете, что получается, те люди, которые так говорят, они просто топчат вашу личность одумайтесь, <смех> не слушайте таких людей, слушайте тех, кто вам говорит, что вы классная в своей природе, в своей психике, той, какая вы есть, и развиваться нужно в этом. И, конечно же, в каждом хитипе нужно понимать, что какие у вас таланты, да, и какие у вас могут быть минусы. да. И один из минусов правительства – это гнев. Да, и если вы такая гнивная женщина, вы как вспышка вот так вот зажигаетесь, да, то, скорее всего, у вас есть правитель, ну, либо еще маг и волшебник может быть, потому что там тоже такой харизматичный, энергетически заряженный а, психотип. И если у вас есть правитель, вы, девочки, это знаете. И у вас мир, вот девчонок, у которых есть правитель в архетипах в сильных, у вас мир, наш патриархальный мир российский, больше всего долбит за это. Если на Западе вот это сейчас течение идет «Леди Босс», да, что ты можешь красивой быть, сексуальной, ты можешь вообще быть потрясающе женственной. Да, почему леди-босс? Ты леди, но при этом ты босс. И там женщины принимают, и мужчина принимает то, что ты можешь быть сильной, то, что ты можешь быть этой правительницей, хозяйкой, королевой. И это в себе надо принимать. И когда вам говорят, что ты должна быть слабой, это не я слишком сильная, это вы слишком слабые. Так нужно отвечать. Давить не надо никого, да, но при этом не надо... Позволять другим людям вообще топтаться по вашей личности и говорить и пытаться вашу силу вот куда-то принизить. Когда вам говорят «будь слабый, это значит какие-то абьюзеры. И либо они слабаки, они вас не тянут, они так говорят, либо это абьюзеры, которые хотят вашу силу принизить. А когда ваша сила на нуле, то вас можно прессовать, понимаете? А у абьюзеров еще такая фишка – взять какую-то слабую женщину и запрессовать, ему неинтересно, ему надо взять сильную женщину, ее опустить и опущенную запрессовать. Это вот такое изощренное удовольствие эти абьюзеры получают. Поэтому, девочки, любите себя и те, кто у меня правительницы. Я вас поздравляю, вам очень сильно повезло. Вы классные, вы женственные, вы женщины. Здесь просто нужно вот этот момент, у вас же есть еще другие архетипы, да, через что вы можете свою женственность проявлять. Может быть, у вас архетип любовник еще раз, да, вы такая правительница, любовница можете быть. Может быть, архетип мага, волшебника, там такая харизматичная правительница. Может быть, еще что-то. Если у вас будет на соединении правитель и родитель, тогда вы будете такая мамочка хозяюшка дома, такая стабильная, земная, абсолютно без божеств. В зависимости от того, с чем вы сочетаетесь, да, вы будете по-разному себя самовыражать. Минус, тень ваша. да Если вы, девочки, не будете себя настоящую проявлять ту, какая вы есть, то я уже еще раз говорю, что это прорвется через вас все равно, но в негативной форме через тиранию, через скандалы какие-то, да, потому что вот у вас внутри сидит царица. Понимаете? Это несущая стена вашей психики, а вы притворяетесь какой-то там ведической женщиной или лирической женщиной, а вы-то не такая. И получается, что вы соглашаетесь во всем соглашаетесь, соглашаетесь, а потом это как прорывается вам, потому что не нрав, вам надо в чем правитель, правителю все должно быть под контролем и так как он хочет, так как она хочет. И если не так, как вы хотите, вы же потом прорываетесь еще больше, получается, негатива. И поэтому изначально транслируйте себя как королеву, как царицу, как хозяйку и чтобы изначально вас принимали, то есть ваше слово «закон», чтобы не было потом вот вот войны какой-то, да, почему мои законы не соблюдаются, хотя изначально сама почему-то надевала маску другую совершенно. Поэтому, девочки, любите себя, проявляйте себя, будьте собой, и этот архетип, он очень классный. И те девочки, особенно у кого вот этот архетип, вам прям просто надо влюбиться в себя. И через это есть мужчины, которым нравятся такие женщины.